И скачиваем любой предложенный чит, либо стар, либо сплэш. Напомню то, что сплэш используется с ключ-системой, стар без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать сплэш. А далее в поиске пишем название. То есть смотрите, когда вы будете копировать название, плюс один не копируйте. Потому что если вы скопируете с плюс один, к сожалению на сайте у вас этот скрипт не получится найти. Нужно именно копировать без плюс один. Вот, я сейчас написал, смотрите, без плюс 1. И как видите, у меня скрипт нашелся. А, далее нажимаем кнопочку скачать. Потом еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Потом заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки. Включаем функцию FixKickHero, если она у вас не включена. Эта функция нужна для того, чтобы вас не кинуло, не выкинуло, короче, с игры, и потом вы час не ждали. Потому что, как вы знаете, иногда бывает такое-то, что вас кикает, и нужно ждать час, чтобы потом зайти в хоть какой-то режим. И выбираем DLL от KRL. Напомню то, что DLL от KRL используется с ключ-системой. Естественно, это DLL лучше, чем VR Ну, но можете попробовать с VR Devs. возможно, тоже этот скрипт работать будет. Но не знаю, я не проверял, если что. А, далее, нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока мы с вами заинжексимся. А, смотрите, иногда бывает вот такая фигня, то, что написала две строчки и на этом зависает. А, что в этом случае нужно делать? Вы наводитесь а, на, а, на нижнюю панель, где иконка Robloxа И через крестик закрываете вот это окошко. Далее, заново нажимаете Inject. Сейчас, секунду Тут ошибка какая-то вылезла Ее тоже закрываем И нажимаем еще раз инжект Все отлично, и как видите у меня получилось заинжектиться а также давайте я вам сейчас короткое видео прикреплю Вы посмотрите как получить ключ Там в принципе ничего сложного, я думаю поймете Так, ну, в принципе, я думаю, вы поняли, как получать ключ сложного. Там, я думаю, вы ничего не увидели. А далее нажимаем кнопочку «Excute». Так, подождите. А... Да, давайте здесь нажмем на этом острове, на этой локации. И посмотрим, сколько побед я буду получать. Все, ждем буквально несколько секунд. И, как видите, мне начислило три победы. Отлично. А если я не ошибаюсь, здесь... С 6 секунд, вот здесь написано 6. Вы можете, конечно, попробовать поставить, допустим, 3 секунды, но, возможно, этот скрипт перестанет работать. То есть, если 6 секунд для вас более-менее нормально, можете так АФК встать и смотреть, как вам начисляются победы каждые 6 секунд. Либо же все-таки сделать это быстрее как-то, но ну, если вам нужно. А, ну, вот такой, в принципе, простенький скрипт. Больше в этом скрипте здесь ничего нету, кроме начисления побед. А, на этом, в принципе, буду заканчивать. Также напомню, то, что ссылочка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. С вами, как всегда, был Айзбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.